дает керамика, надо босиком бегать, землю колупать, слой этот искать, магнит этот, mm -hmm. вот здесь это все есть. Это ионизация, что такое ионизация? Чистый, воздух, как в лес, приходите, mm -hmm. да, mm -hmm. город у нас mm -hmm. небольшой, но если чистый лес или деревня, да, далекая, mm -hmm. это... mm -hmm. голова кружится, недостаточно, mm -hmm. сворода, сосуды начинают. Mm -hmm работать, да, кровь поступила, и голова кружится, вот как-то и опьяняет, и не хочется потом уходить, правда, дома есть, чистый воздух, кислород вам в кровь, что необходимо, здесь у нас недостаточно, поверьте мне, вот, кровь становится чистой, красивой, алой, не черной, не бурой, алой, вы это сами потом увидите, будет кровь сдавать, а сначала бурая будет, она да, у нас всех такая загрязненная, противная, можно сказать, а будет алая, она почистится, благодаря вот именно вот этому человеку. Дальше, состав, про хочу сказать, самое основное, минерал, вещество, которое есть в недрах земли. вот достали его из недрах это природа Давно. это природное. Это не где-то там выточено на станке, это не химия, это природа, то, что нам необходимо. Известно, что несколько есть тысяч минералов, но лишь около 60 из них обладают качеством драгоценных камней. Камень драгоценных Именно таким является турмалин. Турмалины камни несравненного цвета и многообразие, разные нюансы, зеленые, красные, бурые, коричневые, в данном случае, есть такой... то есть коричневый содержащий железо. А из всех на свете существующих турмалинов и минералов и так далее, турмалин, вот только вообще на Земле есть какие-то минералы, да? вот есть у нас внутри. Еще какие-то минералы, еще какие-то камни, да, там лечебные, врачебные и так далее. Но только один сурмалин, мои хорошие, мои дорогие, несет в себе постоянный электрический заряд. Он у нас есть в организме, он нам нужен. У нас есть ток. У нас у каждого органа своя вибрация. Поэтому мы должны это поддерживать с помощью чего-то, а чего? Нет ничего. А турмалин дает нам этот заряд. Мы ж не сунем два пальца в розетку. Как электричество какое-то. Он же же, правда? Там другой заряд. А здесь вот, спите, лежите, сидите, дает этот заряд. Состав турмалина что обходит? Ну, там таблица Менделеева. Это калий. Это кальций. Это магний. Это марганец. Это железо, кремний, йод, торт. 26 элементов с таблицы Менделеева. Я не всяких Вы устанете просто. Да. Но знаете, что они здесь есть? Как их получить? Это ж надо чего покушать-то нам? Да. И сколько, да. и в каком количестве, да. чтобы это все было в достатке? Ой, слили, легли, укрылись. Красота! Суставы свои прогрели, все получили. И пошли в огород красиво. И пошли за ягодками-грибочками. Все получили. И энергию, и заряд, и все микроэлементы, и магнитотерапию. То есть это все есть здесь. Поверьте мне, у меня тут спальни. Я на нем живу. Я на нем спит. Это ковник. Он удобен чем то, что его сгибаешь, переносишь, садишься, да, ручки есть, с тобой на дачу взял, сел, телевизор смотришь. Можно даже не включать. Не обязательно. жарко а он такой нежный, хороший камушки. Они такие прямо гладенькие, они такие приятные. Хочется трогать и с ними быть. У кого есть, я знаю, что его любят. Грина Захаровна да. сидит и молчит. У меня, да, много сейчас. И у меня уже седьмой год. Вы тоже с ним живете? Я с ним живу. Помогает? Помогает. Не... А вы вообще прочитаете слово огород наоборот? Дорога. Дорог. Дорог. Дорог. дорого дорого дорого домила, но, чтоб, дорого дорого дорого Но чтобы это не было дорого, нужно себя поддерживать с помощью чего-то. Не химии, не таблеток. Это не выход. У кого есть вот это чудо от таблеток вообще отказывается. Нужно нормализуется все. Я правду да. говорю. Нормализуется все. это реально, но на нем надо жить. Не, не, вообще, вот даже не забывать с 0 лет, как Ляля -ля родилась, ложи. Знаете, к нам uh, ходили в МГБ, женщина, немножко отвлекусь от литературы, uh, родился ребенок, пуповина <как> не заживает, И попала к нам в зал, ну вот не просто так, понимаете, к нам люди-то приходят, в зал мама сама, ну вот, вырвалась, там, вот, не могу, вот, прям мохнет мокнет, -мокнет. И носите управлять, к нам. И ложите. Травка была у нас за этот форманий. Раз тут полежать. Вдвоем ложились. Живая очередь. презентация презентации мы ложились вдвоем. И она приносила, ложила, потом купила коврик. Начну с коврика. Вообще, чтобы это было для всей семьи. А дети любят. Любят это эти то, любят эти камушки. Знаете? У меня у мамы есть. Вот у нее любят. Прямо нашт надо, надо, надо. Ложила заживо Дженни трех дней. Корочка нет. образовалась. И ребенок засыпал. Прям успокаивает иммунитет повышается. Вот чудо такое. Цена чуда 20 тысяч. На всю жизнь вашим детям-мухам. Ваше здоровье. Здоровье нет, вашей нет. семьи. Не только нет, ваше, нет, вашей. Вашей семьи. Нет, нет, нет. Вот расскажу дальше, Нет, прям нет, удивляться, нет. что, что делает при нагревании формалина, 30 до 70, регулируется, пульт есть, усиливает клеточный метаболизм, нет, нет. Часть обмен веществ, нарушение обмена веществ, к чему идет? У нас обменные процессы, все нарушился обменный процесс, ну что? Болеем? Ну конечно, милые мои хорошие, болеем! Улучшается местный кровоток. Что такое местный кровоток? Правильно, правильно, Лидия умница. Местный кровоток, это то есть каждый орган умывается кровью. Недостаток, опять болеет, опять нам плохо. Колят, жжет, болит и так далее. Восстанавливает работу лимфатической системы. Лимфа важна? Как работает? важно. Чем важно? Лимфа очищает. Поддерживает. Восстанавливать эндокринную гормональную систему. нарушение Видно, железа. Железа эмоций и настроения. Она отвечает за это. Отвечает за вот эти эндокринные процессы. Нарушения тоже ведут к заболеваниям. И причем вплоть до хирургического вмешательства, до онкологии. Милые мои, улучшает питание в органах и тканях, укрепляет иммунитет, то, что я говорила, и вам, и детям, и всей семье. Содействует уравновешенности вегетативной нервной системы. Вы то есть становится спокойным. Спокойным. Мы все ж нервные. Мы жизнь жалуемся. То не так, другое, не так проблема куча, которую мы сами себе иногда создаем. Влияет, успокаивает, восстанавливает. Говорят, нервная система не восстанавливается, восстанавливается. Спите, восстанавливается солнце такое хорошее. А у кого астматики будет выходить все наружу мокрота и без ингалятора? Я работала в зале 5 лет. При мне такие результаты, у кого вот эти коврики, матрасы дома. Такое рассказывали. Это проходят вены у кого, да, варикозы, геморрои, простатиты, мочеполовая система у нас, она, недержание мочи. Вот у меня у мамы было. У нее вот коврик, у нее не коврик, у нее такая жилетка. Тоже тормозилая. Вот я не знаю, их нету. Вот есть такой пояс еще, я его не достала, пока он не показывает, тоже с кармалином. У нее жилетка. Сидит на ней, лежит на ней, иногда спит, но ей неудобно. На ней были первой группы, грибматоидный артрит, ногами не ходит, сама физиотерапия, гриб на ногах. Не берем, лежем всегда. Не занимаемся объемом тропотодектора. Вы попали сюда, у вас есть возможность услышать, посмотреть, попробовать. И Рассказать, да, да, да. Поделить. поделиться, правильно говорите. То есть успокаивает. Восстанавливает силы. Э, ну, то есть психику нашу, да? Возбуждение. Есть дети такие, ух, тоже успокаивать даже засыпают. Потому что у них там копи-ежики живут сейчас, очень гиперактивные, и надо, ух, вот так вот везде, везде, везде. Кто за компьютером? Тоже тоже восстанавливает силу, энергетику и снимает вот то, что он получил. Да? От компьютера, электричества. Все снимает. Моментально, даже в течение 10-15 минут. И он снова может дальше заниматься. А, обеспечивает организм живительной энергией. Это все турмалин. Я только про один турмалин говорю, а там еще. Улучшает качество крови, важно, важно, стимулирует кровообращение, разжижает. Кровь активна, и мы активные. И организм наш активный. И выздоравливает. Благодаря чему капиллярная сеть растет. Тончающие сосуды, через которые проходит эритроцит красных и грузных питающий нашу клетку, всеми питательными веществами. Нет капиллярной сети, вялая, плохая, все все пропало. Здоровье тоже, И дает жизненная силы Поехали. германии в этом складе стоит как золото, но хрупкий, как стекло. Сам по себе. Это микроэлемент, который принимает участие во многих процессах человеческого организма. Где вы его возьмите? Даже не знаете. Нет, нет. Нет, нет. Недостаток этого элемента именно Германия. Чему бьет? Сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Почему многие страдают. Дети? Очень многие. Бывает и с рождения, и дети. Это обмен, Это обмен жиров и других процессов человеческого организма. В частности, если нет Германии, это атеросклероз. Инсульты! Вот оно! Это тромбы, которые отрываются, если в мозг попадает мгновенная смерть. То есть человек может сидеть, сидеть, умирить. Такое может быть. Я вас не пугаю, а хорошее. А это происходит сейчас, в и рядом. Это атеросклероз это в Германии. Германия обладает очень широким спектром биологического действия, останавливает разрушительное действие свободных радикалов, не дает развиваться раковым клеткам. Они у нас тоже есть, если вы не знали. Вот, потом запишем на флешку. Чудесный мультфильм. Как у нас наши эритроциты работают, если они живые, поедают раковые клетки. Если они есть, развиваются, да, здоровая кровь, то, а если нет, то эти раковые клетки растут и поедают наш организм. Улучшаются обменные процессы, ускоряется выведение шлаков и токсинов. Это все в Германии. И клетки начинают быстро делиться. Да, да, они быстро делятся. То есть у нас процесс замедление деление клеток старение. почему быстро в себе волосы появляются быстро морщины потому что замедляется процесс деления клетки если он ускоренный человек долго хорошо и может он воду весел и активен а клетки делятся на месте старых образуется новый и весь организм омолаживается 43 года, но у меня нет никакого цимунита. У меня нет никаких апельсиновых коров. То есть, мой господин на таком матрасе. Мне и не надо. У меня, хороший, у меня хороший иммунитет. То есть, я раньше все время были, у меня вот такие гланды. Я избавилась от геморроя, который мне по наследству остался. Только был, Я в обмороке падала, с удержкой, на горшке, так скажем. С нашатуткой. В 11 классе лежит. Если бы не вот эти матрасы, я не знаю, что бы со мной было. Эта операция произошла. А я сама училась в медицинском. Я видела, как делают эти операции сложнее, чем на сердце. Они мне помогают. На варикоз снова выходят, чем он здесь хуже. Сложная операция. Я в хирургии практику проходила, в областном хирургии. И на геморрой. Вот. Поэтому вот это вот, вообще, лучший лекарь. Это лучший лекарь для всей семьи. 20 тысяч цена вашего здоровья. Хотите вы это не Хотите вам решать? Хотите быть здоровыми? Это уже и так скидка. 15%. Вот это уже скидка 15%. Я так называю ценовые скидки 15%. А кто их выпускает? Это Южная Корея. Качество изумительное. Нет, это Южная Корея, а качество изумительное, хорошее, потому что, я говорю, седьмой год пользуюсь, у меня все в порядке, все работает. У Веры есть такой односпальник, который там, в том зале, тоже уже седьмой год, наверное, да. У Марины, вот Маришка у нас сидит, тоже у нее односпальник, кашляла, я говорю, ложись, вот ложись, температура у Веры была, ложись, мозг перед собой, прошло. Легла, всяко поделаешь, то и кости не зноять, ничего нету. Удобно, вообще удобно. В машине ухо продуло, легла на матрас, продрела, пропотела, все ничего нету. Без химии обходимся, без таблеток. А зачем они нужны? Мы же ком воды запиваем, она до стаканом. Они оседают, они у нас не выводят сад, вы сами, понимаете? Вы думаете, что вы выбили все таблетки, которые пьете за всю жизнь? Нет. Я не говорю, что вы их не пейте. Потому что они снимают да, какую-то боль, там давление там понижает. Пожалуйста, но когда у вас будет вот это дома, вы просто-напросто от них тихонечко будете отходить. отказываться. Александра Ивановна, давление нормализуется потихоньку? Да. Лекарств меньше стали пить? Головой качает. 140 давления, не бывало такого. Потому что чистят все сосуды. 50 лет было. А сейчас сколько вам? 76. А, 76? а если вы, вы еще дома лежали на корнике всю ночь, у вас бы еще бы лучше про цель пошел быстрее. Чистка. Кто успеет? Кислород в танем идет, идет. В Германии попадает. Когда в кровь вы даже просто руку держите, просто даже не сидите, не лежите, а руку держите, уже через поры кожи к вам это проходит. Особенно, когда нагревается. Кровь попадает и ведет себя аналогично к Что такое гемоглобин? Поднимите руки, у кого он пониженный. Кто кровь недавно сдавал? У всех в норме гемоглобин? А не вообще не знаю, что такое. Гемоглобин несет питательные вещества да, на кровь, да, на клеточном уровне, до кончиков ногтей. Получается, если у тебя низкий гемоглобин, пей, не пей таблетки, они куда надо не попадают. Так? Не так? Нет. А как? В Германии нет таблеток. Это только Германии дает вот видите как уникально все у нас в организме мы ж вовнутрь себе не заглянем не распорим не посмотрим не починим как это любовь и голуби хрязь в тазик промыл все обратно а себе там и здоровый нет милые мои хорошие так не получится надо что-то делать другое здесь мы за собой поухаживали а там то как а там загадили и не видим. Болит и болит? Ой, прошло, таблетку выпила. Ой, вроде бы, О, хорошо. И что? А питательных веществ не получила кровь. А кислорода нет. А минералов нет. А, ну, ну, съели там яблоко из магазина. Но если свои, есть замечательно. И то не факт, что там много железа. и так далее. А сколько еще нужно туда? А энергию где брать? А магнит? А еще чего тут? Вот. Поэтому фурмановая керамика это дает целый процесс создания все в мелкую трошку вот эти вещества, которые я назвала, там целый процесс и запекают как пирожки, там определенная температура при нагревании и потом на специальный клей это...